Ходи. Ладно, давай влог снимем. Всем привет. А, нормальные люди едут гулять в Москву или Питер, а мы едем гулять в там Ульяновск. Гуляет. Да, Карина из Ульяновска, и мы... А, так получилось, что у меня там есть дела, и мы решили поехать в Ульяновск. А точнее, с ней там будет тату-битва. Да, тату-битва там будет. Я по делам, а Карина хочет посмотреть. Я хочу посмотреть, где будет Карина. Мы сейчас в отеле остановимся, вот мы сейчас в Буинске. Я не знаю, вы, наверное, не знаете, где это вообще недалеко от Казани. Какой да, такой? Вот, что сказать? Еще? Погода хорошая, а то вроде еще как дождик будет. Едем мы на блок. На меня капнуло, да, мы взяли Баблокар не какой-нибудь Uber, как мажоры. Сейчас останусь в отеле, покажем вам, какой отель в Ульяновске, сколько он стоит и что вообще есть в Ульяновске. Хотим погулять. Все, мы поехали. наконец-то а, прошло в дороге где-то 3 часа с чем-то вот так выглядит наша гостиница вон венец написано гостиница называется венец это вот почему-то именно не отель? отель а именно гостиница я не знаю почему чем они отличаются вот такие фонтанчики тут есть мост влюбленных готов поспорить что в ульяновске нет геев и нельзя будет найти вам замок с именами мужчин Три звезды. Сейчас э, будет обзор. Ром-тур. Да, советское время. Ром-тур, да. Ну, не знаю, нам сказали что тут немножко советский такой. Ну, мы нашли, в принципе, нормальные нормальную гостиницу ну, по хорошей цене. И были дороже, но они были как-то не в центре. Но ну, они были по получше. Ну, сказали, мы пойдем попадем в советское время сейчас нет, Кто, вы... про вашу гостиницу сказали что-то надо... Мы уже в, в, в лифте, в общем лифт такой советский немножко Смотри, смотри. видел? А, да, кстати, вот эти кнопочки, mm -hmm. как в советское время mm -hmm. Да подожди ты, я не, ключ не могу вытащить был. Я же звонил, просил с хорошим видом. О, вообще классно, да. Быстро, очень простой номер, очень сильно пахнет пылью. Мебель такая советская. Ну, может, не советская, но. Старая, простая, короче. Как объяснить не знаю. Шкафчик есть, тапочки есть, вешалочки. Пожалуйста, уберитесь, номер не беспокоить. Унитаз такая вот душевая кабина простая тоже. Блин, ну ни Корстон, ни Ривьера все в принципе чисто аккуратно за 2000 там сколько номер стоил, кстати говоря, да 2000 там чем-то и за 2000 рублей это хороший номер в Ульяновске еще, да. и завтрак. еще и завтрак включен. Написано, что хороший завтрак блин, ну кровать, конечно, такое Пожалуйста. Ну, вообще-то ну, вообще да. Потом не соберешь тебя. Блин, ну кровать мне не очень нравится. Кровать жесткая. В отелях обычно я привык, прям и заходишь, еще? и кров... и постель берет такое белоснежное, прям классное, чистое. А тут не так. Надо кровать опробовать. А, Я писать хочу. Ну, грязными ногами. О, там да, в Да! классно, Уж вышло, что мы попали в Ульяновск во время проведения последнего звонка, и здесь очень много выпускниц. Я уже жалею, что я в Тулу со своим пряником, конечно, приехал. Можно было и кого-то здесь зацепить, но не повезло. Я, короче, в шортах уже оделся. Тут, в принципе, тепло, но такое. Там какая то девушка поет, что-то несуразное вообще. У нас в номере очень было слышно, и мы решили выйти на какую-то площадь посмотреть, что тут происходит. Ну блин, видно, что, знаешь, как-то не облагорожено, что ли, немножко. То есть, как бы, вода есть, Где вид, идите, вид, идите, не, ну, вид красивый есть, но Самый, как бы, ничего нет, ну, помню этого. Так выглядит центр Ульяновска, оказывается. Елизавета, вы здравствуйте. здравствуйте. Вы к нам? Нет, мы к вам на какое-то собрание татуировщиков. Проходите прямо по коридору, вниз по лестнице. Верхнюю одежду можете в коридору поднять. Вот, вот, так, представление, в общем, я сейчас прокатился на маршрутке за, 18, за 16 рублей, за 18 рублей, а, передавал, да, передавал даже сдачу, и я такой зашел, а там нет мест просто, чтобы сесть, и я такой... А тут что, стоя ездят? И на меня все так посмотрели, и Карина спросила, сколько стоит проезд. И все тоже такие, чего вы не знаете, сколько стоит проезд? Ну, еще они, наверное, поняли, что мы не местные, но я удивлен был, что в маршрутке ездит стоя. В Казани маршрутки непопулярны, в Москве как-то я ездил, но я ездил сидя, я не знал, что там стоя ездит. Мы тут проходим красивую церковь. Как тебе впечатление об этом городе? Ну, блин, пока непонятно, Ну, понятно, что это как бы далеко от центра, и люди тут своеобразные. Немножко я вот у работника этого отеля, на, ну, как он там называется, хостес или кто. Mm -hmm. Вот, он немножко по своеобразно разговаривает. Вот и все, что я пока заметила. так такие же люди. В принципе, город. Ну, такой простой, простой город, вот и все. То есть о нем не ни, ни плохого, ни хорошего mm -hmm. пока что. Поэтому.. <музыка> Куда идем, скрипт ночьком? Большой... большой. Большой, большой, себе. Тебе, бучок. И не Тебе бычок, мне бычок пошел. Нет, мы не на рыбалке. Там дали такие большие-большие, э, как это, жилеты. И мы плывем туда. В общем, мы на катамаране, ну вы поняли. Я выгляжу, как будто я, блин, я не знаю, вот я толстый такой здоровый. Карина, ты готова купаться? Нет! Я тебя искупаю. Попадать каплю Назад крути. <свят> <свят> Назад крути! Назад <свят> крути! Все, мы спасены. Что вы думаете? Мы только что отплыли вон от этого берега. Начался дождь. А здесь нельзя заплатить за полчаса. Мы заплатили, предлагали... Как объяснить? Короче, тут нельзя заплатить было за час. Я сказал, нам чек не нужен, давай на полчаса типа в карман себе положишь. Этот парень согласился, мы заплатили за полчаса. Но начался ливень. Тут не особо не видно, но вот. И мы сейчас пытаемся перейти обратно, пока он не продолжит. не продолжит, Я вчера всю ночь искал GoPro. И хотел поставить батарейку на зарядку. Но сейчас мы приехали. Я думаю, наверное, я в студии забыл. Мы приехали в отель, Карина зарезала свою сумку. Ой, а у меня GoPro тут лежит. Тут у нас есть немножко батарейки, чтобы поснимать на GoPro. Я знаю, что у вас задолбало качество айфона хотите что-то больше вот здесь так вот красиво довольно таки идешь если не видеть что там есть берег вот так смотришь туда там непонятно вообще то есть есть берег или нет надо приглядываться а там кстати дождь, по моему идет вообще вот и как будто ты на в сочи где-нибудь на красиво тут гуляют красивые э, выпускницы но почему-то все какие-то маленькие у вас что тут все низкорослые что ли карина или по-детски выглядит. не плохо вообще на вас, на зрителей. я все для вас, ребята. Все зрители. Я вас так сильно люблю. Каждый комментарий читаю. Доброе утро, Ульяновск. Мы, собственно, проснулись уже сейчас, конечно, не утро, уже часов 12 дня. Вот такой вот вид вам еще раз. На камере не очень хорошо видно, но на самом деле довольно-таки красиво. Я считаю себя где-то как будто я где-то на морях, каких-то там, в Сочи, как минимум. Вот такие вот у нас футболочки. Если здесь вот будет инстаграм, вы можете посмотреть маечки собственного производства у нас. Сейчас вышло две футболки из коллекции, чуть позже выйдут еще две. Вот, собственно, что. Мы сегодня немножко погуляем, посмотрим Ульяновск, поделаем дела и отправимся уже домой в Казань. У нас осталось до выезда из отеля буквально 3 минуты, но Карина по-прежнему сидит в телефоне, и поэтому я решил снять блог. Вот, вот вчера мы погуляли на конвенции немножко я вчера впервые за три или за четыре недели выпил 2, 2 пива в общем вот но состояние мне не очень понравилось В принципе от двух пиво ты ничего такого не особо не меняется но все-таки попробую я не пить алкоголь не очень хочется мне